Первый сюжет, я его намеренно не включил в описание, чтобы не будоражить умы, называется он, э, называется он «Эпидемия». Значит, э, что нужно понимать про этот сюжет? Что он ко мне попал, это не мой сюжет, вообще здесь нет никаких выдуманных но сюжетов, это все знаменитые разные истории из разных времен. Э, и вот этот сюжет, он ко мне попал в 2017 году. Или, может быть, в 18-м. Но категорически до 19-го, и тем более, понятно, до 20 и я ездил в город Таганрог и рассказывал, говорю, ну представьте себе какую-то реальность, вот совершенно параллельную, в которой появилась новая эпидемия на Земле. Полностью, говорю, параллельная реальность. Вот, и известно, что каждый тысячный ею заражен. И вот появился тест. И дальше я все это говорю, говорю, но все зевают, потому что неинтересно, что какие идеи нахрен на земле уже. Вот. Ну и, соответственно, все это заканчивается. И буквально через там какое-то время, небольшое на самом деле время, да, все это начинается. И мне пишут, Алексей Владимирович, можно вы исключите из ваших лекций любые опасные сюжеты? На всякий случай. Вот, чтобы они не произошли. Короче. Итак, одна проц... промилле на зеление Земли, больны некоторой болезнью. Ну, ясно, что в данном случае это уже даже оптимизм. Вот. И появился тест, такой ПЦР-тест. А вы его сдаете, и он вам выдает правду с вероятностью 95% про ваше состояние. А с вероятностью 5% выдает про ваше состояние ложную информацию. Бинарный тест. Бинарный. Он сообщает, болен или, не, или здоров. И ошибается в 5% случаев. Вот. А приори вы ничего не знаете про себя. Проходите тест. Тест заявляет, что вы больны. Вопрос, с какой вероятностью вы больны. Вопрос, естественно, с подвохом, и ответ с 95% вероятности будет, конечно же, неправильным, как вы догадываетесь. А для здоровья ничего показать? Ну, тоже 95% что здоров, процентов, что болен, Для больных 95% что болен, а 5% что здоров. Да, ну абсолютно. Ну, для простоты. Давайте составим модель. Модель. И с помощью этой модели ответим на этот вопрос. Модель должна включать два независимых. Не волнуйся, Тимур, здесь нет коронавируса, мы проверили уже. Нигде здесь нет его. Я предлагаю выйти в и посмотреть через Не, не, не, не, не, не отлично, отлично, не, не, не, все хорошо. Я гарантирую, тут не может быть коронавируса, его вообще здесь нет. Вот. В, в это, я просто у меня чутье. вот я как вижу, вот рядом если кто-то с коронавирусом, у меня сразу в мозг такой... Вот, так что... Сразу, он на расстоянии э, действует. То есть даже в 100 метрах от меня я 100% определяю любого человека, вот кто болен коронавирусом. Вот. Так вот, нам нужна модель... 50% Нет, нам нужна модель... В которой будут реализованы два независимых случайных исхода. А именно, больны ли вы на самом деле и прав ли тест на самом деле. Согласны? Если у меня два независимых исхода, то нам нужно составить дважды два таблицу, Правда, да? То есть дв две независимые случайные величины, совершенно независимы друг от друга. То есть вот здесь, а, здесь вы здоровы или больны. А здесь тест, он э, верный или минус, да, или неверный. Дальше нужно узнать, с какой вероятностью э, произошли все четыре события. Но если события, если вот эти вот реализации, да, если эти, значит, независимые случайные, да, события независимые, то значит нужно брать произведение, да, каждый раз произведение. То есть вероятность того, что вы Вероятность события, что здоров и тест прав, она равна... Ну давайте, чему она равна? То, что здоров, 0,999. А то, что тест прав, 0,95, верно? И это находится вот в этом. Дальше, вероятность того, что вы здоровые... А тест отрицательный равна, в смысле не тест отрицательный, а тест ошибся, на 0, 0 5, правильно? Что в этом случае говорит тест? Тест говорит, что вы больны, правда? Здесь тест говорит, что вы здоровы. Так, теперь следующее событие. Вы больны. Тест прав. Вероятность одна тысячная на 0.95. Так, здесь он сообщает, что вы больны. Вероятность, что вы больны, и тест ошибся равна 0.01 на 0.05. Да? В этом случае он сообщает, что вы здоровы. Вас интересуют эти два, потому что вы знаете, что тест сообщил вам, что вы больны. Значит, из этих четырех квадратиков вас на самом деле интересует. Вот это не интересует, это тоже не интересует. Вас интересует либо ситуация, что вы здоровы, а тест ошибся, либо что вы больны, и тест прав. А как узнать вероятность, если уже... Вот такие события уже отметены, их уже не произошло. И мне нужно э, посчитать вероятности, я же не могу эти числа выдать, да? Эти числа в сумме единицы-то не дают. Значит, они невероятности. Что делать? Что это? это априорные вероятности того, что данные исходы произойдут. Но мы уже знаем, что произошли вот один из этих двух. В частности, вот этот наиболее вероятный, он не произошел, мы это уже знаем. То есть, произошли уже достаточно маловероятные события, и нам нужно как-то понять, как из этих двух чисел, ну, мы на самом деле можем считать, что это единица, это единица, тупо. Ну, так, для простоты, да? При... То есть, во, во, вот ты прав. То есть, если это примерно равно 0,05, это 0,01, и это было до эксперимента, таковы были эти, вероятности двух событий. Но вы уже в этой матрице, вы уже здесь, с вами произошло одно из них то самое простое, что можно сделать с ними, это их как бы поднормировать, поднормировать к единице в сумме, но сохранив отношения между ними. Правда? То есть поделить. Делим, получаем 50. Соответственно, в 50 раз должно быть более вероятно, в 50 раз более вероятно, что вы здоровы на самом деле. А тест ошибается. Вот так. 50 раз. Ну и если мы пересчитаем, получится вероятность... То есть если мы превратим эти два числа в вероятности, то есть сумма должна быть единица, а отношение такое же, как было для естественного сохранения вот этого отношения, ну, получится что-то типа 98% и 2% или примерно эти числа. Примерно. То, что я произвел, носит в теории вероятностей специальное название Пересчет по байсу. Поднимите руку, кто это знал. А была ли у вас теория вероятности вообще? Нет. Да, да. И на теории вероятности не было пересчета по байсу? Нет. Ясно. То есть вы так всегда делали, это было. Все, понял. Ну, в общем, просто знайте, что это называется пересчет по байсу. Вот. То есть мы пересчитали мы их. Подняли синхронно к единице в сумме, и все. И назвали вероятностями. Вот так, так всегда считают, когда произошло уже что-то, что уточняет наше понимание о мире, да, и исключает некоторые из исходов. Но это такой стандартный метод и в теории вероятностей, и, конечно, в теории игр, которые на ней построена довольно сильно, тоже так происходит. Вот. Но это такой нулевой сюжет, который не предполагался. Ага, давай. Почему э, Потому что... Только одна промилле населения земли больна, то есть одна тысячная, и поэтому с, с этой вероятностью. Да, да, то есть если очень мало народу больны, пока очень мало народу больны, да, а, тест, который ошибается чаще, чем вот это самое, он немножко бессмыслен. Mm -hmm. Есть только не несколько раз подряд его применять. Да, да, ну да, вот, вот в этой ситуации практически бесполезен. Когда начинается уже какой-то э, серьезный процент заболевших, тогда да, тогда уже другие цифры и другие расклады. Вот. Так, хорошо, поехали дальше. А, следующий сюжет совершенно знаменит, и, наверное, для большинства будет а, баяном. Называется «Парадокс Монти Холл. Сейчас я вам его изложу в следующей форме. Он просто был где-то на телевизоре. Я просто не имею телевизора, не смотрю и не имею его дома. Вот. Но говорят, что он на телевизоре разбирался много раз и как-то было много. Просто мне все время пишут, мне пишут Алексей Владимирович, а вы можете на канале разобрать парадокс Монтихова? Я говорю, да что там разбирать-то? Там... Ну, там все же очевидно, но для канала как-то, ну что, за полминуты что ли разобрать? Я в какую-нибудь лекцию его включу и все, его включаю. Вот, <клев> Но может, когда-то уже и включал, я уже не помню, это, может, давно было. Но в общем, смотрите, а, задача следующая. Вы находитесь в середине зала, и есть три потайные комнаты. Вот, три потайные комнаты. В одной из них находится торт. Ну, а кому нравится бутылка коньяка, пусть будет бутылка коньяка, например, да? Уж... А на, шоу на шоу был автомобиль, да? А. Вот как. Ну, ладно, авто... автомобиль тоже для меня какая-то непригодная совершенно штука. Неинтересная. А вот торт – это торт. Да, его можно сожрать, например. А здесь помойка. Всякие там эти, арбу, эти арбузные корки, там банановые шметки такая грязная, воняющая помойка. Вот такая, чтобы вот аппетит. А запах, да, что находит, когда... да, но действительно. <связычный> <связычный> <будете еще> раз... <связычный> <связычный> да, да, да, да, да, да, да. Как в нашей группе, когда мы э, когда уже в самый разгар коронавируса, когда вот Москва болела, там по, почти половина Москвы переболела, то и осенью. И мы в группе бежали по навозному полю, значит, в походе. И, значит, и народ стал радоваться, что он чувствует этот запах. Я говорю, когда еще? Когда еще вы будете радоваться, что чувствуете этот прекрасный запах? Да? Ну, а часть народа не чувствовала, потому что еще добавивала. Вот. Итак, значит... Итак, вам нужно... Э нам вам нужно попытаться торт найти. Но если больше ничего не происходит, то вероятность найти торт равна 1,3, и тут не о чем говорить. Но тут есть а, дополнительные обстоятельства, И оно заключается в следующем. Что тут есть ведущий. И ведущий, он... Эм, вот только вы взялись за дверь. Вот за эту, за эту или за эту. Вот только вы взялись. Ведущий открывает какую-то другую дверь и показывает вам мусорное ведро просто вот такой такие правила игры он всегда это сделает вопрос что правильно после этого сделать оставить дверь или поменять на оставшуюся не открытую или все равно не, он ровно один раз. Просто показывает. Я утверждаю, что надо менять. И я сейчас докажу. Я сейчас это докажу. Я сейчас это докажу. Значит, смотрите, давайте просто поймем следующее. Вот, ну как бы, если я пойму, в какой, в каком в проценте случаев я получу торт, если буду менять, то понятно, что если я не буду менять. А, ну, кстати, еще проще. Вот если я не буду менять дверь, да? Если я не меняю дверь, а, то, что я получу торт, одна треть, и все. Потому что если я не меняю, значит, это будет, я открываю ту, которую я первую взял. Но первую я взял случайно же. Ну, да. Вот. Значит, одна треть. Но это обычно непонятно, неужели так может оказаться, что вот меня, я прямо все оставшиеся две трети собираю. Но ну, давайте я покажу, что я действительно их собираю. Вот смотрите, а, с какой вероятностью произошло событие, вот допустим я исхожу из стратегии, что я меняю дверь. Вопрос, с какой вероятностью произошло событие, что сперва я взялся за дверь, где торта нет? Две трети. А теперь просто поймите, что в этом случае, что в этом, мне будет показана оставшаяся дверь с помойкой. Вот если я сюда взялся, мне откроют эту. А если я сюда взялся, мне откроют эту. Поэтому и здесь, и здесь заменить дверь мне можно будет только на торт. Если я меняю, у меня не остается никаких вариантов, кроме как торт. Потому что у него, когда я взялся за дверь в помойку, он-то все знает. Он мне точно покажет помойку. Он показывает помойку в ту в вторую, в единственную оставшуюся. А значит смена двери будет точно на торт. И поэтому две трети шанс получить торт, если менять дверь. Вот это... О офигенно, вроде совершенно очевидно А вот вызывает, Мне пишут и пишут Уже вот прям пишут и пишут все время что. Все-таки я не понял, все-таки я не поняла Все-таки я, все-таки расскажите Вот, и одна треть Что не угадаете Поменяв, потому что это та самая треть При которой вы просто вначале взялись за торт. Да Вот так, вот такая задача называется Давайте возьмем Тысяча таких дверей В один торт и откроет да. откроют 998 И скажут, поменяете ли вы Своё мнение Да Ну да Даже если он Только одну откроет, все равно увеличивается Вероятность Я думал, он просто показывает ведро Вы сказали, я думал, он просто показывает ведро Да, просто вылез а, что я что понял. Не-не-не, он именно открывает а, дверь, он да, дверь, да, открывает. Открывает дверь, и там ведро. Так, следующая задача называется «В поисках друг друга» и посвящается всем влюбленным молодым людям и девушкам. Вот, задача следующая. Ну, правда, она про метро, поэтому не про Майкоп. Но на самом деле это пофигу. Можно считать, что местом встречи будет, например, колесо обозрения в парке. Вот. Давайте так, да? Там оттуда еще на ту сторону, значит. Ну, короче, у вас здесь вот в парке колесо обозрения. Вы там встречаетесь. Но вы встречаетесь очень странно. Математически встречаетесь. Что значит математически? Это значит, что и вы... И ваша возлюбленная, или наоборот, если девушка, то ваш возлюбленный, вы оба шизанутые. И, и у вас, э, вас почему-то в голове такая стратегия. Прийти ровно в 18.00 и ждать ровно... Нет, извините, прийти в любой случайный момент между 18.00 и 19.00. То есть у вас в голове рулетка, рулетка закручивается, рулетка длинный час. И случайным образом выдает момент. Какой-то. Бах, вот сюда приходите и дальше ждете полчаса. Ровно половину времени ждете. И так каждый поступает, каждый. А, ну, если вдруг, например, на рулетке выпало 18.57, вот, парню или девушке, то что он делает? На самом деле ждет 3 минуты, да, потому что ну, он может, конечно, подождать оставшиеся, но там уже, ну, точно никого не будет. Вот. И вопрос. Вот если вот оба так, так странно себя ведут, почему-то считают, что именно так надо себя вести, когда назначаете встречу, а возможно это какая-то такая, знаете, как в руки судьбы отдать, вот как ромашка, да, любит-не любит, отрывает лепесточки. А здесь в руки судьбы отдал, в рулетку отдал шанс. Вот если выпадет, что встретится, значит, хорошо, все правильно, надо это, жениться. А если не встретиться, значит, наверное, ну, что-то как бы плохо пошло, что-то пошло не так. Нет, вот. человек, это не что? На кого? Отдает, да? Не очень, да? Не очень. Ну да, ну ладно, будем считать, что это два фаталиста. Вопрос. С какой вероятностью они встретятся? Очень да. Динобили. Если. О, угу. Конечно. Вот, правильно. Как тебя зовут? Влад. Влад. Так вот, Влад совершенно правильно говорит, что. И ты, наверное, то же самое, да, хотел сказать. Геометрическая вероятность есть такое понятие. Что такое геометрическая вероятность? Это вы должны реализовать. Опять, смотрите, этот сюжет похож на сюжет, связанный с коронавирусом. Потому что у нас два. У нас две случайных величины. И они независимо друг от друга принимают значение равномерно вот так вот раскиданные по вот такому отрезку длины час. Но если это равномерное раскидывание и независимость друг от друга, то как я могу реализовать вообще в принципе э, все пространство событий? События – это две переменные. Момент прихода парня, момент прихода девушки. Да? Вот, вот это событие. И каждый из них между, значит, ну, короче, 0 это 18.00, 1 это 19.00. И оба между ними. Что же это такое? Множество таких событий. О, конечно, квадрат. Молодцы. Прямое произведение отрезка на отрезок. Это квадрат. То есть, вот это и есть наше пространство всех элементарных событий. Его площадь очень удачно уже равна единице. Поэтому ничего не надо нормировать. Надо только узнать, как выглядит территория этого квадрата, которая называется Удача! Встретились. И посчитать его площадь. Площадь события-встреча. Модуль разности. Что он? Да! Меньше или равно 1 второй? Вот какое условие. Что это? Шестиугольник. Понимаете, да? Потому что вот эта диагональ, вот это множество э, событий, когда они вообще пришли. Все-таки уходит. Простите. Но вы будете смотреть, да? Понятно. Давайте, да, давайте. Давайте. Обязательно присоединяйся. Я сейчас медленно буду говорить, чтобы вы успели до туда дойти. Вот. О, кстати, суси. Мы медленно пойдем, чтобы вы успели договориться. Они ветер вызвали. Дух ветра. Вы чувствуете, тут пошел ветер. То есть они вы. Дух ветра, я тоже это всегда чувствую. Дух ветра. Вот. Но в этом ветре нет молекул коронавируса. Ой, я сказал сейчас глупость полную, да? У, у, у вируса же нет молекул? Он же вирус, он меньше молекул, да? Есть, да? А, клеток, наверное, нет. Вот, точно. Ну ладно, я понял. Вот, вот это, это когда они пришли одновременно, а если чуть-чуть толще, это когда они пришли с разницей буквально несколько минут. И вот здесь, как бы, видите, вот это вот x минус y, да, по модулю, это две прямые. Вот это x минус y там равно, э, вот это, это, это x меньше y, да, а это y э, меньше x. Ну и вот эти прямые начинают расходиться, это значит, что они пришли уже в разные моменты времени. Ну и, короче, понятно, что нам остается шестиугольник, который между э, вот этими 1, 2, 1, 2, 1, 2, его площадь. Это и есть вероятность встречи. Проще посчитать площадь оставшегося. Оставшийся легко складывается в маленький квадратик. Вот такой. Одна вторая длина. А площадь? одна четверть. Значит, вероятность встречи равна три четверти. Вроде ждали полчаса. Большая. А большая, да, получилась большая. Вероятность встречи – три четверти. Ну, уж если, видите, если уж так не повезет, да, тут уж надо задуматься, что-то не так. Или уже на судьбе все равно, да, пожениться. Но тут уже как бы, да, тут вопрос как. Можете проводить эксперименты, кстати, проводить. Вот, такой сюжет. Так, следующий сюжет. Называется измерение числа Пи. Да, называется. Тут, значит, я без подсказок не справлюсь. Вот, сейчас мы сделаем. Итак, игла Бюфона. Есть такие тетради, бывают, в линейку. Иногда, да? А, но не такую, как вот в школе, а вот так подряд. Вот. Значит, предположим, что у вас есть такая бесконечная разлинованная плоскость, и вы на пол вот кладете ее, то есть у вас пол такой разлинованный, вы берете иглу ровно такой длины, как расстояние между вот этими, да? Ровно такой длины, в точности. И кидаете вниз. О, кстати, вот, пожалуйста. Тут надо только убрать вот этот паркет и весь сделать. Но в вот, вот, паркет, только нужно его вытянуть в одну линию. Вот. И кидаете иглу, кидайте иглу. Миллион раз. Вот. И потом спрашиваете, а сколько... Э, сколько пересечений, да, было. То есть понятно, что иногда она вот так легла. Иногда она вот так легла. Вот, ну то есть как бы она, ну понятно, что очень много, ну миллион да, экспериментов. Вот. И вот товарищ Бюфон обнаружил, что таким образом можно оценить число π. Да, сейчас мы посмотрим, какая вероятность того, что пересечение будет. Высчитаем это. Но это будет чуть сложнее, чем раньше. Это будет уже интегрирование, а не это самое, да. Да, но нам, нужно, нам нужна правильная модель. Потому что мы не будем сейчас интегрировать на бесконечной плоскости и равномерной мерой. с конечно, этим самым не существует. Поэтому модель наша будет такая, что... Фактически, состояние системы зависит от двух факторов. Куда грохнулся центр иглы и какой угол поворота. А вот это уже можно интегрировать, потому что и то, и другое компактно. Мы получаем... Значит, центр... Будем... Давайте возьмем микроскоп. Микроскоп. И изобразим это так. Вот одна линия, вот другая. Вот, это, это я под микроскопом. И... Вот у меня все пространство событий, в смысле того, куда грохнулся центр, оно вот мы будем считать просто расстояние до ближайшей линии. А вот здесь мы зададим параметр 2. Вот, то есть, соответственно, расстояние до ближайшей линии будет измеряться от 0 до 1. Но надо понимать, что вероятность... Uh, условная вероятность, что игла коснулась линии, очень сильно зависит от того, куда попал ее центр. Потому что вот в этом случае, например, годятся все углы... Так, сейчас, чтобы мне не ошибиться. Ну, она очень длинная, очень. Такая вот она. Вот. Годятся, соответственно, все углы вот отсюда до сюда, вот, вот в этом диапазоне. Вот. От... от, от нуля градусов вот с этой осью вот отсюда будем измерять до сюда вот до какого-то значения а если она вот сюда попала например то тут уже совсем ну другой да диапазон тут уже как бы вот такой диапазон ну и в конце концов вот сюда когда мы близко сюда она прям должна быть очень вертикальной для того чтобы эксперимент закончился тем что пересечение с линией будет вот то есть, иными словами нам нужно построить функцию такую функцию вот у меня r оно измеряется от нуля до единицы а здесь мне значит ну фи у меня измеряется от нуля до пи пополам понятно дело да вот у меня все пространство событий площади пи пополам поэтому когда я что-то там какой-то интеграл посчитаю я умножу его на 2 делить на пи правильно чтобы найти чтобы найти то, что мне нужно. Вот. Итак, теперь я смотрю. Э -э вот это все реализации. Это угол с вот этой осью от нуля до π пополам. Ну, неважно в какую сторону. Это расстояние до середины. Ой, до, -до, -до, до линии. От нуля до единицы. Единица, если центр до единицы, то у вас почти нет шансов на то, что... Э -э вот. Ну, соответственно, при r равно единице, вот шанс 0. Ну, потом он как-то растет. Значит, как-то он растет и достигает единицы, он вот здесь. Вопрос, что это за функция? Мне нужна вот эта площадь. Для того, чтобы ее найти, мне нужно понять. Да, значит, фи от r, да, вот она функция, φ от r. Фи — это вот этот угол, вот, вот ровно этот, последний угол. И его косинус фи равен просто r. Просто r. Вот r, вот это единица, потому что игла также длины 2, как и расстояние между соседними линиями. Поэтому... Вот единица, а вот r. Ну, косинус по определению равен отношению вот этого к этому. Да? да? Поэтому это просто r. Но. Так... О, Саша! Заходи! Куда убежал? Заходи. Можешь прям... Тут есть, на самом деле, вот стул. Хочешь прям такой стул? Вот. Командирский стул. Держи. Вот. Но если косинус φ равен r, да, то, соответственно, ну, на самом деле, здесь, здесь можно сделать что? Вот так ее по-другому просто интегрировать, начать. То есть я буду считать, что φ у меня переменная... φ это переменная, которая... Ну, такая вот, ну вот, переменная, на самом деле, мы, я буду по ней интегрировать вот эту высоту, да, то есть я на самом деле сделал замену обратной переменной, чтобы не брать оркоссную сейчас. Вот. Um, <коснесс> поэтому я просто беру интеграл от нуля до π пополам. От чего? Косинус фи Д то есть вот здесь он у меня большой, а на самом деле просто косинус. Да. То есть он у меня просто здесь... Э, я неправильно сделал... Ну, понятно, у меня единица длинная, а пи пополам у меня короткий. Э, мне нужно, чтобы было примерно правильно, вот так будет. Тогда у меня будет прям вот косинус, как он есть, да? Вот он, косинус. Мне нужна вот эта площадь. И ее доля вот в этом объеме. В этом, извините, в, этой, в этом прямоугольнике. Ну, интеграл косинус фи по диффи, да, от нуля до пи пополам. Синус? Да, просто синус. Да. Синус фи в пределе от нуля до пи пополам нужен мне. Что угу. это? А это просто единица. Ну, единица это еще невероятность, вы понимаете, да, потому что мне нужно делить на всю площадь. Значит, вот это у меня единица, а это у меня π пополам площадь. Значит, того Ответ? Да, да! Вот он ответ. Вот это называется игла Бюфона. То есть, если ты, если Бюфон покидал, если вы все за Бюфоном, миллион раз покидали, посчитали количество исходов, когда пересекла линию, поделили на миллион, это... Вот эта величина, да, она должна быть равна 2 делить на пи. Поэтому если вы ее теперь перевернете, да, двойку на него разделите, у вас получится просто пи с некоторой точностью. А если всю жизнь будете кидать, вы как раз примерно миллиард раз успеете. Вот родился ребенок и кидает, кидает. И вот уже старый дед такой. Не, я просто так на тебя посмотрел. Блин. Он не сильно старше меня, это я просто так случайно вышла. Вот. И все, кидает, кидает уже, миллиард раз кидает. Она говорит, ну все, я посчитал пи, я могу умереть. Я всю жизнь считал пи, да? А тут пришел, значит, его какой-нибудь внук и сказал, пап, ну, ой, дед, я, я тут через Эйлеров метод посчитал пи. Вообще за две минуты с количеством знаков вот таким. Ты что, дурак, что ли? Ты что всю жизнь сделал, А я всю жизнь пи считал. Через да, через иглу фона, Вот так. Но, тем не менее, действительно, вот. Такая, такая получается ситуация. <соединяющие> так, да, да, вот так. Не зря прожил жизнь. Покидал это самое. Так, переходим. <соединяющие> вот теперь мы переходим уже к теории игр. <соединяющие> это была подготовительная теоретика вероятностная. <соединяющие> а, такая Это арт-подготовка арт с помощью теории вероятностей. Теперь мы переходим к теории игр. И вот я вам предлагаю представить себе, что вы пришли а, ну, в казино. Его нету, да? Оно запрещено, да, в казино вообще? Места в в Сочи, в Сочи, в Сочи тоже. Ну, значит, недалеко, да. А транку вам подходит и говорят. Казино, ну там вот эти все рулетки, все ерунда. Давайте вот такую игру. Игра. Следующая. <клес> Ведущий зажимает монету, либо решкой, либо орлом. Сам зажимает. Сам зажимает. Выбирает сторону. А вы пытаетесь угадать. Если вы угадали, и это решка, то вы получаете... Ну, допустим, вы получаете там 3000 рублей. Вот. А вот если вы угадали орла, то 6000 рублей. Ну, хотите, чтобы было не так страшно? 300 и 600. 300 тысяч да? сразу, да? Ну, а не угадали, так и идите отсюда. Можете снова попробовать. Ну, вроде стоит играть, да. Но это же билет-то не бесплатный. Сколько стоит билет? Вот. Сколько стоит билет? По-честному только. Ну, вот, например, вот тут кто-то сказал, что билет стоит 400. А может, 450? Чисто удача. Ну, можно и не знать. Ну, вот, например, за 400 кто-нибудь хочет купить ее? Он еще будет. Но за 400, я думаю, дураков нет. Дело в том, что если я продал ее вам за 400, что я могу сделать? Просто зажать решкой. Конечно, я могу вам сколько угодно мозги конопатить, но если я вам продал больше, чем за 300, то я 100% чисто в выигрышей нахожусь. 100%. Так, хорошо. Кто готов купить эту лотерею за 250 рублей? Готов, да? Отлично. А кто... Готов продать молодому человеку эту лотерей за 250 рублей. Можно играть после этого. Да, то есть, если кто-то считает, что... Так и зажимать можно, А? Да. Зажимать, сам будешь, конечно. То есть, то есть это же не лотерия? Нет, конечно. Это не лотерея. Нет нет, нет, нет, нет. Только нет, ты выбираешь, как зажимать. Вот, ну вроде, смотри, здорово, да? Если ты угадал, то ты точно покрыл свои расходы. А если не угадал... Не покрыл. Немножко более аккуратный анализ, но все еще совершенно неверный, выглядит так. Рассмотрим четыре события. Событие номер один. Зажал орлом. Событие номер два. Ой, извините, вот здесь два и здесь два. Событие номер один. Зажал орлом и предположил, что орел. Событие номер два. Зажал орлом предположил, что решка. Событие номер три. Зажал решкой, предположил, что орлом. И событие номер четыре. Зажал решкой, предположил, что решкой. А, ну, вот здесь 0 и здесь 0, Правильно? Не угадал. А если решка, то 300. А если орел, то 600. Модель. Пусть каждое из этих событий происходит с одинаковой вероятностью. Тогда. Ну как, Орлел? Ну, типа, Орлел решка кинул. Этот Орлел решка тоже кинул. Ну, понятно, да? То есть, ну, такая модель, да, в которой вот происходит это с одинаковыми вероятностями. Тогда в среднем я выигрываю одна четверть от нуля, плюс одна четверть от нуля, плюс одна четверть от 300 плюс одна четверть от 600 Сколько это будет? 203. Да, 225 рублей. То есть за 250 как-то... Может, и можно, я не знаю. Может, я что-то неправильно сделал. 200. Логика того, что все происходит равными шансами, совершенно не обязательно. Напротив, она не верна. Потому что, например, предположим, что я угадываю орел и решка с равными шансами. Про меня это известно. Я такая машинка, которая в половине случаев говорит орел, в половине решка. Вот просто такая мысль. Тогда что будет делать? Конечно, он будет решку всегда зажимать. Я в половине случае буду угадывать. Половину не буду угадывать. Ну, 300 он будет проигрывать. Ну, я буду в результате 150 иметь в среднем. Но дело в том, что такой сценарий тоже очевидно не может быть прогнозируем нам как равновесный. Потому что если я угадал, что он все время решку зажимает, что я делаю? Я все время говорю решка. Однозначно, да? Ну тогда я 300 получаю. Нет, ему это тоже не нравится. Он начинает сжимать орлом, да? Да. Если я все время говорю, решка, он что делает? Он сжимает орлом. Блин, ну я тогда сам переключаюсь на орла. И беру 600. А что же будет? Два. Нет, а как же все-таки вот это разрешить? Вот это беготню. Случайно Теория игр дает на это... Один единственный ответ. Можно обсуждать, правильный он или неправильный, но все остальные можно математически как бы свести к противоречию. Вот будет ли так, как говорит теории игр, мы не знаем, но то, что не будет никак иначе, это совершенно точно. Значит, модель следующая. Модель такая. <кх> модель, что у меня в голове рулетка какая-то, которая выдает мне в альфе процентов случаев, что я называю решкой И в один минус альфа Что я называю орел И у него своя тоже рулетка И он в бета процентов случаев Выдает решку А в один минус бета Выдает орел И мне лишь нужно Понять при каких альфа и бета Эта модель Становится жизненной Правильной То есть не противоречивой внутри себя ну вот, например, если я говорю, что я решку называю с вероятностью 20%, а с 80% вероятности я называю орла. То есть я в среднем 4 раза называю орла и один раз решку. Что он будет показывать? Решку. решку. Ну тогда он всегда будет показывать решку, знаете, вероятности, да? То есть если он угадал мою рулетку, тут модель такая, что я как бы отдал свой выбор в руки рулетки если он знает эти значения, то он ну, как бы, он будет всегда показывать мне решку и будет хорошо себя чувствовать. Так, если я три раза из пяти реш... э, говорю решка, и два раза из пяти говорю орел. Тут немножко сложнее, тут надо уже подумать, да? Почему? Да, потому что он в 60% случаев теряет 300%. Да, если он, то есть он, если зажимает решку, он теряет, он с 60% проигрывает, но проигрывает 300 рублей. Нет. Э, ну, а, ну, да, да, да, нет, я имею в виду уже после, после купленности. Это, я, я, да, я, я, как бы, пока я просто, ну, там, это или это, неважно, то есть я, я пока пытаюсь... Понять внутреннюю стоимость. То есть мы можем там какую-то стоимость назначить. Я имею в виду, что после того, как я уже купил, чтобы понять, чему она на самом деле эта стоимость должна быть равна, мне нужно просто решить задачу. Вот сколько в среднем? Ну, чтобы нам не отвлекала вот эта начальная стоимость. То есть, ну вот как бы да. 300 рублей я проиграю в случае вот таком. Это 180 в среднем на кон. Это если орешка показываю. А если орла показывают, то сколько я проигрываю? 600. Но реже. А это сколько? Но, блин, 240 на кон все-таки. Все равно, да? То есть, что-то не так. Нужно искать что-то еще. Потому что, если у меня здесь появилась ситуация неравенства, если вот это число этому не равно, то я точно сосредотачиваю внимание на одной и только одной стратегии. Той, которая выгодна. И тогда вам не видать с этой лотереи. Я не буду менять с какими-то вероятностями. Я не буду это делать. Я буду просто одинаково играть. Но одинаковая игра, она несовместима с равновесием. Вы понимаете, да? Потому что я буду опять подлавливать, опять будет круг. Угу. Поэтому единственная ситуация, совместимая с равновесием, состоит в том, что ему совершенно все равно зажимать орла или решку. Ну да. Итак... Альфа должно быть таковым, чтобы альфа на 300 было равно 1 минус альфа на 600. Да. Альфа равно 2 трети. 2 трети на 300 это 1 треть на 600. Значит, правильная модель такова... Что вот здесь стоит две трети, вдвое чаще, ровно вдвое чаще я должен называть решку, чем Орлан, чтобы ему было все равно э, проигрывать в двух третях в случаях 300 рублей, или в одной трети проиграть 600. То есть называть ли решку или орел. Но если ему все равно, то он готов воспользоваться своей рулеткой. А как найти бета? Альфа мы нашли. То есть... Чем определяется бета? Альфа определяется выигрышами моего контрагента. А бета? Не совсем. Бета определяется моими выигрышами. Потому что если здесь будет разная ситуация со счетами моих выигрышей, если я обнаружу, что мне называть орел выгоднее, чем называть решку, если он 50 на 50 нажимает, то мне орел называть выгоднее. Тогда я уже не воспользуюсь той стратегией, которую вы посчитали. Я буду всегда говорить орел. Поэтому для того, чтобы я был согласен на эти странные какие-то вероятности, продиктованные мне, мне тоже должно быть абсолютно все равно зажимать орла или решку. А это будет, если он будет? Что делать? С какими вероятностями? Ой, называть... Сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Нет, Не, нет, ну, допустим, уже вот игра уже идет. Вот. И мне нужно понять, с какими шансами он зажимает, чтобы мне было все равно. Да, Совершенно верно, ровно так же, потому что мой выигрыш и его проигрыш – это одно и то же. Да, да, ну, точнее, ну, понятно, да. Вот, то есть, да-да-да, все правильно. То есть, <coughs> он зажимает Одной третий случаев орел и в двух третях решку. Тогда мне становится все равно. Я говорю, хорошо, я тогда, если мне все равно, то, то пожалуйста, давайте я в одной трети случае буду называть орел, а в двух третях решку. Он говорит, оп, тогда и мне тоже будет все равно. Тогда я тоже готов. То есть у меня произошло согласование этих стратегий поведения. Согласование стратегий поведения носит название равновесия Нэшн. Вот то, что мы нашли, мы нашли... Равновесие Нэша в простейшей игре. И, в принципе, мы искали его не так уж и быстро. То есть равновесие Нэша содержится некоторая внутренняя сложность. Она небольшая, но через нее надо перешагнуть. Это такая ступенька. Это, конечно, не кагомология пучков какие-нибудь. Но это такая штука, вот нужно взять и осознать. Один раз осознать, несколько раз там потом решить самим задачи. Мы потом сейчас еще одну задачку решим. вот Еще одну, которая называется «Тюремный покер». Вот, чтобы закрепить. Да, да. Ну вот, то есть смотрите, на самом деле мы прогнозируем эти исходы вот с такими вот вероятностями, а тогда э, с какой вероятностью будет назван орел и показан орел? Ну, там, 1 /9 исхода, а... Да, то есть 1,9, что произойдет э, полный фарт. То есть я, наз... я попробую угадать орла и прям угадаю орла. Это должно быть одна треть на одну треть. А с какой вероятностью я попробую угадать решку и угадаю решку? 4,9. 4,9, да. И это 300, правильно? И получается у меня в результате, что стоимость этой лотереи равна тому, что я написал. То есть 600 плюс 1200, да? Девятых. Тысяча восемьсот. Девятых. 200 рублей. 200 рублей она стоит, а не двести Смотрите, это же такая... Так просто обмануть. Сказать, что, видите, все... Ну, посчитай все равноценно. Двести двадцать пять рублей. Ваша лотерея. Если сделать после этого еще и скидку за двести вольт, да, вы продаете. Приходят лохи и покупают, потому что это ниже, чем двести там еще какой-нибудь... Объявление на экране, видите, вот одна четверть, одна четверть, для не умеющих считать, посчитаем вам, одна четверть, одна четверть, одна четверть, одна четверть, 225, ваши 5 рублей, каждый кон. Говорит, а в чем подвох? Да ни в чем нет подвоха, мы просто альтруисты, в казино, мы, мы работаем здесь, мы альтруисты, мы же любим людей. Вы понимаете, в казино работают люди, которые любят людей, вот, поэтому они каждый кон вам дарят 5 рублей, а чтобы это было веселым подарком, они с вами играют в эту игру. Вот. 50 рублей, 50 вот. Выиграть. Вот так. Угу. Вот. Так что. Уже две бутылки выпил. Но безалкогольного. Вот так. Так что имейте это в виду. Ну и, собственно. Собственно, я думаю, последнее, что я расскажу. Бог с ними струэлями. Я сегодня же рассказывал, в принципе. А вот. А вот тюремный покер прям надо рассказать. Значит, смотрите, эта ситуация, жизненная совершенно, она случилась в поезде в 2000 году, в котором я возвращался с Таймыра. На Таймыре я ходил в самый большой поход в своей жизни, который только произошел до сих пор, но думаю, что уже рекорда не получится побить. Поход продолжался месяц и включал ну почти месяц там, мы чуть-чуть раньше из-за попутного ветра вышли, 5 пеших и 5 водных участков. То есть был, был пеший, потом мы переобулись в катамаран, проплыли, потом мы переобулись обратно, прошли, проплыли, прошли, и у нас был маршрут 550 километров длиной, из которых 450 было проплавано, пройдено по воде, точнее, плавает одна субстанция, я не буду ее называть, а катамаранчики ходят, да? Вот, а 100 километров пешком вот с этой снарягой пройдено, в сумме. И после этого похода я похудел на 15 килограмм. Не удивляйтесь, не удивляйтесь. До этого похода я действительно был скорее похож на вот Сашу Филатову а, по внешнему виду. Похудел навсегда. То есть после 2000 -го года я стал выглядеть так, как я сейчас выгляжу. Вот. То есть это было... Вот вам хотите похудеть, спросите меня, как. Поход на таймыр на месяц с выкладной нагрузкой 50 килограмм на мужика. С выходной этой самой, с выходным весом. Из 500 грамм пищи в день. сухого Сухого, конечно, да. Вот. Так вот, возвращаемся мы. Долго возвращаемся на перекладных. Вначале на корабле пошли в Бор, потом там погуляли, пересели с Тонисом. Пересе... Кстати, многие его видели здесь. не меня никто не посадил. Сейчас все расскажу. Uh, пока. <сétape> <сétape> не посадили. Значит, мы... Что такое 2000 год? Да, ну, короче, мы доехали до бора. Потом на, на скоростной ракете до города Енисейск. Uh, это старинный, красивый очень город. Uh, потом поехали. На автобусе в Лесосибирске ночным поездом ехали в Ачинск. Потом мы на перекладных ехали по трансибу очень долго. И в одном из переходов наших мы ехали поездом. Значит, поезд шел там. Он... Ну, короче, мы ехали на Запад, и вместе с нами ехал Зек. А что такое 2000-й год? Кто знает? Начало новой эпохи, а именно э, начало правления да, Владимира Владимировича Путина, при котором большинство из вас родилось, выросло и умрет. Ну и, соответственно, даже, может быть, все мы умрем в эту эпоху. Очень может быть. Потому что... Ну, потому что сейчас технологии такие, что можно человека полностью, ну, как бы, лишить старения, но ну, одного человека. Вот. Ну, ладно, это, это все шуточки, это же шутки-прибаутки, я совершенно не для... Я сюда не, не шутить, а политики пришел, вы не думайте. Я... Парагнозировать. Я к тому... Да, я к тому... Это все шутки, и я думаю, что... Вот, вы понимаете, я прошутил просто. Вот, так вот, в этом году Владимир Владимирович Путин что сделал, когда пришел первый раз, знаете? Зеков отпустил на волю всех. Не знаете? Не Была великая путинская амнистия. А, все, кто там не особо... Ну, там, ну, другой стороны, какой не особо тяжкий. Вот он за убийство, который ехал. Ну, то есть, видимо, буквально поголодно все. Вот. Ну, и я, значит, ехал с очень тихим зэком, который сидел за убийство... А, вот. А, и его не трогали остальные зеки. Там был полный вагон зэков просто. Вот мы ехали, и а, все возвращались. Он сидел в Иркутской области где-то, и он возвращался домой в Самару. Тоже на перекладных, как и мы, только ему нужна была Самара. Вот. Он говорит, что там на воле делается? Ну, а, 7, 7 лет посидел, хватит, наверное. Но а, там было какое-то... с какими-то а, обстоятельствами, как это называется, вот если не отягчающее, а наоборот, убийство с... смягчающими, Да. Вот. Ну его у него там вот, да, было 12 лет, он посидел 7, его отпустили. И что там сейчас делается вообще, что, что, жизнь, как жизнь в России? Вот. Ну в общем, э, мы с ним разговорились, и в том числе он узнал, что я молодой научный сотрудник, младший научный сотрудник, занимаюсь теорией игр. Вот. Он говорит, о, теория игр, о, как это круто, мы на зоне всегда играем в игру. На сахар играем, давай сыграем на сахар. Давай тоже сыграем на сахар. Вот, ехать долго еще, значит, а игра такая, называется тюремный, тюремный покер, вот, и выглядит она так, она очень похожа на камень, нож и бумага, цу и фа, или чинганши, как в нашем детстве было, только нужно насчет счет три одновременно выкинуть один палец или два пальца, соответственно, у нас получается четыре ситуации. Такая, такая. Это две разные руки разных людей. Ой, подожди, что я показал. Вот такая. Проблема с координацией есть. Потом такая и такая. Все, да? Все четыре ситуации. Так вот, правило следующее. Если четность одинаковая, выигрываю я, а если разные, то он, были, но вот здесь я выигрываю 2, а здесь 4, а там проигрываю по три куска сахара да, и говорит, ну вот говорит, такая игра, мы в нее коротаем Ну, игра, видишь, а игра, говорит, видишь, честная совершенно Что-что? Сахар – это тюремная валюта Да, сахар – это тюремная валюта типичная, да Ну, говорит, видишь, все по-честному, просто скоротаем, время давай с тобой Ты же теоретика игровик, почему не сыграть? Я говорю, да, говорю, я теоретика игровик Сейчас сыграем, сейчас только я, прости, я сейчас пробегусь в одно место. Сделал вид, что пошел в туалет. Но на самом деле у меня с собой была ручка и бумага. Ну бумага понятно. Да, а ручка, а ручка была, потому что цель посещения места состояла в том, чтобы быстро посчитать в этой игре я честную ну, да. стоимость. Вот, то есть произвести анализ равновесия Нэша, естественно, да? И я его провел, пришел и сказал, играем! Только, знаешь, вот я не люблю четных чисел. У меня такая по жизни просто нелюбовь к четным числам. ты прости, поэтому ты будешь выигрывать 2 и 4, а я выиграю 3. Я люблю нечетные числа. Он говорит, ну что, почему ты так хочешь прям, почему это? Я говорю, ну смотри, просто вот, прости, ну, у меня такое психическое вот свойство есть, что я не люблю четных чисел. Я хочу, да, я хочу нечетные выигрывать. Говорит, что за фигня? Я тоже хочу ничего. Как же ты же говоришь, что честная игра? Ты же сам говоришь, что честная игра. Тебе что, не важно? Но тебе же все равно. Наверняка ты играл за тех и за других. Такой, говорит. Ты, теорийский игровик, мозги мне не парь. Ты, значит, знаешь все. Ты ее видел, эту игру? Я говорю, ничего не видел. Никогда. Сейчас взял бумагу и посчитал. И что? Я говорю, математика наша говорит, что надо играть за нечетных. Блин! Слушайте, а ваша математика что-то стоит, да, мы всех, мы всех разводим. Он говорит, всех разводим. Ну, а как играть-то надо? Я говорю, ну, немножко чаще нужно выкидывать один палец. Тут он просто сел, он говорит, да, ну ладно, да, говорит, имей в виду, говорит, на зоне тебе это знание пригодится. Что никогда, говорит, не видел, чтобы человек сразу все понял. Но я ему дал точное математическое выражение. Естественно, он сказал, а, ё-моё, то есть там даже числа? <пиш advocate> Прям числа есть? Я говорю, ну числа есть, вот тебе числа. Он говорит, всё, говорит, снова, когда попаду, я уже буду играть со знанием дела. А не просто чуть чаще один палец показывать. Ну что, давайте решим, да, эту задачу? Давайте ее решим. Итак. Итак, э, с какой вероятностью должен я, давайте здесь будет P1 p и 1 минус p, но а q на самом деле просто по аналогии все делается, поэтому я, тут тоже симметрия полная, короче, q будет такой же, как p, просто забегай вперед. С какой вероятностью должен я зажимать 1 и с какой вероятностью 2, чтобы ему было все равно, потому что мы уже понимаем, что в равновесии, Должно быть так, чтобы ему было по барабану один зажимать или два. Ну, как это узнать? Давайте просто сравним выигрыш. Да. Значит, итак, э, если я зек, и я думаю над этой задачей, и знаю, что я, который не зек, э, ну, короче, вот представьте себе зека, да, и представьте себе меня. Вот, Если зек зажимает один палец... То, зная мою стратегию, он проигрывает 2 с вероятностью P, потому что это вероятность того, что я тоже зажал один палец. И выигрывает 3 с вероятностью 1 минус P. Согласны? А если зек зажимает два пальца, то что его ждет? Нет, он 3 как раз выигрывает, да? 3P. А тут на самом деле нужно знаки все поменять, ну, ну, ну пофигу. Вот. Да, на самом деле надо поменять знаки. Если вы будете теорией игры все заниматься, тут надо, чтобы вот у, у игрока, который слева были выигрыши написанные, а сверху проигрыши. 3P минус 4 на 1 минус п, То есть если он нарвался на то, что я показал два пальца, он проиграл сразу 4 куска сахара. И для того, чтобы он был готов использовать смешанную стратегию, то есть иногда один пальц, иногда два, ему должно быть все равно, какую чистую он использует. А значит, эти два числа должны быть равны между собой. Это линейное уравнение с одним переменным. Минус 2p плюс 3 на 1 минус p равняется 3p минус 4 на 1 минус p. Ну, проще всего сейчас пока быстренько тройка туда, это будет 5p. То есть, двойка, наоборот, двойка сюда, это 5p, а четверка туда, это 7, 1 минус p. Правильно? То есть, сгруппировать быстренько эти, чтобы не раскрывать все скобки. Ну, а теперь же раскроем скобки и получим, что 12p равно 7. То есть 7,12. И такой же ответ будет здесь. То есть, э, вот это 1 это 2, это 1 это 2. Здесь будет 7,2, здесь 5 двенадцатых. Не густо, да? Ну, что там, 7,12 по сравнению с 512. Но посмотрите, это же возводится в квадрат, когда мы вычисляем. Например, с какой вероятностью будет проиграно 2 куска сахара. Это 49 сорок а 5,12 12-х это 25 сорок х И заметьте, что это уже сильно раз, разные величины. У нас получилось, что на самом-то деле, хоть это отклонение от стратегии пополам было всего в одну шестую, да, но в результате вдвое почти что чаще происходит проигрыш двух кусков сахара, чем проигрыш четырех. А выигрыш трех кусков сахара оказывается с вероятностью 35 на 2, 70, 144. Вот. А теперь что нужно сделать? Нужно вот это умножить на минус 2. Это на минус 4. А это на плюс 3. И просто посчитать. Это и есть, сколько в среднем при правильной, э, при равно, ну, в равновесии, да, в равновесии, в среднем, когда они играют в равновесие. То же самое здесь будет вычислено, что при этих ему все равно будет. И тогда 210 минус 100 минус 98 делить на 144, кто быстро считает. Правильно, 1,12. Еще проще первый пункт. Да, еще проще первые. Она же равна второму. Ну, тут просто совсем уж наглядно, что вот такие исходы с такими вероятностями. Одна двенадцатая куска сахара выигрывается при правильной игре обоих игроков. Это означает, что если вы используете эту стратегию, он может а пол расшибиться, он эту двен... одну двенадцатую будет проигрывать все равно код за кодом. В среднем, конечно же. Только в среднем. То есть... Да, на 12 игр один кусок. Это очень трудно заметить. Он говорит, что новые прибывшие зэки очень... Ну, делились на типа вообще тупых, которые даже за два года ничего не замечали, просто считали, что им не везет в эту игру. Вот. Или Нет, были вообще тупые, которые просто ничего не замечали, и были более умные, которые говорили, что им не везет в тюремную орлянку. Вот этот тюремный покер. То есть они говорили, что мне в него не везет. А тех, кто догадывался, что происходит, либо не было совсем, либо по его словам там не было. Ну, в общем, может быть, просто... На самом деле, большинство видимо, еще выкидывали 50 на 50, поэтому они проигрывали ну, как бы это сказать, если 7,12 и 5,12, ну, то есть, если, если 7,12, 5,12, то совершенно не важно, а если он начинает менять, подстраиваясь под 50 на 50, но ну, тогда он перестанет 50 на 50 делать, то есть, здесь как бы здесь тонкий момент, вот, то есть, тогда он быстро, быстро поймут, что-то не так.